Катаю, э, вот В гейс мод На новом модике Очень интересно Как нибудь удобно Неудобно Но то что угол обзора это пиздец Это пиздец Я стою считайте вот Сейчас покажу вам Вот я даже вот так сделаю Я все равно я вижу что там Нахуй пошел Нахуй пошел от меня. Так, пока бегаем. Смотрим вообще, чем кто занимается. Опа. Кам-час. Я могу теперь любого поставить лицом к стене. Лицом к стене, встаньте, пожалуйста. Я иду домой. Лицом к стене. Раз. Два. Для чего? Комендантский час. Для чего лицом к стене? В какой комендантский час? Освал а свал у вас, взломщик падов Ой, найден. Что? У вас найдено оружие и средства взлома. Нелегал. Что это так? Ну можешь выйти, ало, я покупаю здесь, что-то мешаешь. Я, так, находит, я как бы тоже хочу ровный. купить. Опа, лицо в ребят. Все. Суть такая, то что я зашел в магазин оружия, хотел приобрести себе тоже что-нибудь из вооружения. И они начинают выгонять меня, но без всякого оружия и так далее. И его как раз-таки друг, этот Нэдж, он берет, провоцирует госсотрудника оскорблением. Типа, пошел нахуй отсюда, мент. Вот. Потом им угрожает как раз-таки вооруженный полицейский, еще один, то ли ФБИ, то ли спецназ, и они в ответ на это достают оружие и начинают перестрелку. И у него не было оружия в руках, по-моему. Не уверен, но, но он не Ну, я сейчас подчеркну пару секунд, пока тепнет. Чекаем демочку, потому что демочка это наше все. И выясняем, что у него, оказывается, было оружие, а они нарушили эфир РП. Я не просто так замедлил и приблизил тот момент, когда второй из них достает ствол. А, нет, у этого госсотрудника как раз было оружие. Так, ладно, ребят, у вас двоих эфир РП. Да, хорошо. Да, я окей, мы Сейчас вот от Коля будет зависеть. Простит он вас. Вы давай, там, э, подожди, а провокация нет? сотрудника не считается на РП? Нет, провокация нет. Ну, тогда вы то, что есть. Что еще раз? Тогда выдавай то, а что, что, есть выдавай то что есть, mm -hmm. Значит, прощать, я отку просить не будешь. Да, вы давай. При этом агрессивный, фу-фу-фу душнила, ладно. Потом, после жалобы, меня администратор постарше попросил поговорить что-нибудь в микрофон, чтобы проверить, нормально ли у меня войс-мод или не совсем, за который полагается наказание. Да, представляете, тут можно нормально пользоваться войс-модом, если он у вас достаточно хорошо настроен и ваш голос нормально можно услышать и он похож хотя бы на человеческий. То есть да, я могу поменять голос, чтобы я слышался не как я, а как другой, возможно, человек и меня за это не накажут пермачом или же неделей бана как на других серваках. С точки зрения банальной эрудиции, каждый локально мыслящий индивидуум способен на нормальное рассуждение. Нормально? Все, спасибо. Вопросов не имею, да, нормально. Зашибись. Это адекватное правило. Вот. Хорошо, ребят. Правила, правила, правила чата. Давайте посмотрим. Правила общения в любых чатах. ПО для изменения голоса допускается, однако при условии, что голос не мешает игрокам на усмотрение администратора. Да, усмотрение администратора достаточно субъективно, но что поделать? Здравствуйте, лицом к стене встаньте, пожалуйста. Угу. СВУ. У вас есть на нее лицензия? Да, конечно предоставьте Здорово, Но визы не уже. Mm -mm. вы свободны гражданский гражданский мы, мы идем домой выйдите на улицу оба зачем оба на улицу выйдите Оба по какой на... на улицу выйдите пожалуйста по какой причине обыск на улицу выйдите пожалуйста нет, мы идем домой стене, нахуй. Блять, ну это ж сюр вообще какой-то. Я представил, если бы я был не полицейским, а каким-нибудь бандитом, то что бы они делали в этот момент? Ну представьте даже в реальной жизни. Я просто говорю, лицом к стене встань, я держу пистолет, и челики, да не, я домой иду, мне нормально, я иду домой, мне так комфортно, блять, просто пиздец. И вот вам очередное подтверждение, что ДРКРП Фауна не особо хочет нормально играть, соблюдая правила, а хочет просто постреляться. Коля, я видел, да. А я уже хотел жалобу. На тебя просто жалобу. У меня вопрос. А я с тобой смотрел. За что ты меня арестовал? Сейчас пару секунд, я скопирую ID-шники, и я отвечу на все, что вас интересует. Я арестовал тебя за нелегал, о котором я тебе сказал в момент ареста. Ну, то есть не в момент ареста, а прямо до того, как я ударил палкой. Спросить, например, там про лицензию, как-то попробовать это играть. Я обыскал я все, все твои карманы, умные, да? но я, например, не хотел проверять там лицензию. Не, просто, мне просто было интересно, почему там как-то как-то поиграть по РП и типа, такого. Ну, мне было это просто интересно. Как за что? Поэтому и подал жалобу. Ну, просто я могу тебе потом... просто объяснить вкратце. Мы же не на Сириусе играем правильно. Я Ой, при обыске, грубо говоря, не нашел у тебя никаких документов подтверждающих, что ношение оружия у тебя законное. Вот. А оружие я у тебя нашел. Это все по факту, просто можно было как-то отыграть повеселее. Ну, конечно, ну, вот можно было. Но я решил желание. особо не заморачиваться насчет этого. Я ж не нарушил ничего тем самым. Не, я понимаю просто. Нет, не Помните, кстати, видосик у меня был такой, почему Сириус RP не нужен называется? Это, кстати, разговорное видео. И там я приводил пример то, что я вот хотел, к примеру, на Боброграде отыграть среднее РП, и мне попадается какой-то бубен, который просто не хочет отыгрывать среднее РП, он хочет играть по лайту. Так вот, в этом моменте этим бубном, который отыгрывает лайт РП, стал я. Вы спросите, а нахуя нам эта информация, Артур? А я отвечу, не знаю. Просто хотел, чтобы это было здесь. Блин, я новый стол купил, новый Моник купил. Такой кайф, просто ужас. Ребят, не представляете, насколько комфортно сейчас сидеть, играть. Просто играть, даже не записывать видос. Это Я как будто в компьютерном клубе оказался. Но не плачу по, по, по часовую. Помню, когда у меня еще тем летом друзья были, получается, мы э ходили... В компьютерный клуб, вот, и там -то точно такие же Моники, здоровые, изогнутые, там девайсы какие-то блатные, подсветочки, наушнички объемные. Я так балдел эти 6 часов, как мы там сидели. Теперь в компьютерный клуб у меня дома. Ну что, ты тэпаешь их? Коля, расскажешь, в чем была ситуация? Да, Я в комендантский да, час хочу такой, людей, да, получается, поставить лицом к стене и обыскать их на ношение нелегального оружия. Вот, они зашли с улицы в первый этаж этого отеля, пятиэтажки. И я иду за ними, прошу их выйти просто на улицу Проследовать за мной И угрожаю в этот момент оружием Им на это как бы похуй Они говорят, что вот нет И он говорит нет, идет по своим делам Я бью по нему тазером Быстро достаю ствол Быстро ствол достаю, начинаю ему говорить Чтобы он лицом к стене встал Он достает дробовик и убивает стоп, меня Стоп, можно я, его перебью? Вот. можно я его перебью? Я не хочу, меня чтобы ты меня перебивал первое, первое Первое, предупреждение предупреждения, неоткратно на разборках, после еще двух предупреждений пойдет бан. Ну, как бы, вот и вся ситуация, это фир Как я мог стать лицом к стенке, когда я за фрижем в тазере? Ты мог это сделать до того, как я в тебя стрельну тазером. Об этом надо было думать до того, как я стрельну в тебя. Стой, злой. А тогда в чем тогда, раз уж... После того, как по тебе попали тазером Зачем после отхода от этого самого тайзера Ты начал доставать свое оружие И стреляться с Колей Это меня убил Чуфую Вот этот вот взломщик с дробовика Этот стоял, просто терпел в тазере И пока он терпел, меня как бы убили уже. Ага, а собственно можно узнать Именно в каком месте это происходило Это было, смотри Ну вот, ты заходишь в пятиэтажку, Там первая, самая первая лестница Даже на нее не зашли Просто вдоль по коридору первого этажа. И возле лестницы, как бы двери открыты. Я оставил двери открытыми. Они меня взяли, как бы и бахнули Ну слушайте, к сожалению, у нас ничего насчет этого в правилах нет. У нас в правилах все места э, общественные помечены. Там нет вообще в принципе никакого диалога да, про пекиэтаж. Прекрасно понимаю. Но Потому я что, же жаловался не на общественные что... места, а да. на ФИР РП, ну, которые да. они не соблюдали полминуты uh -huh. или даже, может, чуть-чуть меньше, возможно, вру, да. Но я им говорил несколько раз встать лицом к стене, выйти из этого здания, встать лицом к стене. Они это все игнорили. Этот прямо сказал нет и побежал по своим делам. Этот же достал оружие в ответ на мое, на прямую угрозу. А по правилам, если на вас навели оружие Тазер, то запрещено доставать свое оружие. Да, собственно, это было так, я возьму злой Чухую. вы оба нарушили ферпа. Чуваки, вы подтверждаете свою ферпа. Я! Yeah. Ну все, тогда наказывай. Какой же кошмар, целых 10 минут ролика, автор никого не хуесосит словесно, морально не унижает, почему так, скатился или что? К зрителям, которые тоже так вот думают, у меня есть вопрос. Дорогой зритель, а кого мне сейчас тут надо было хуесосить? Вот этого мелкого челика, просто потому что он одно какое-то правило нарушил, он не ведет себя как конченый урод, он не ведет себя токсично, на меня никто не высирается, просто так. Вопрос. С кем мне тут сраться и зачем? Ты, наверное, скажешь, что это же ебаный школьник, которых ты ненавидишь и наказываешь в каждом своем ролике, а тут вдруг начинаешь их защищать. Если бы я делал, Если бы я делал ровно то, что я сейчас описал, то я бы занимался попросту эйджизмом. Кто не знает, что это такое, объясню тупо челика вгнобить из-за того, какого они возраста. В таком случае я был бы кончен, а не те люди, о которых вы говорите. Неважно, какой у кого возраст, я говорю о том, какой человек конкретно, каким он себя показывает во время игры. Мне не важен его возраст, у меня в ролике даже подпевас, блядь, был какой-то. И что после этого моего ролика все подпивасы кругом уроды? Да бред какой-то, господи. Поэтому, ребят, давайте завязывайте с этим и относитесь к этому как к чему-то нормальному. То, что у меня в роликах, наконец-таки нормальные нарушители, которые адекватно себя ведут. Мы же вроде этого и добиваемся, чтобы челики нормально себя вели, хотя бы даже на просторах какой-то онлайн-игры. Да, нарушил, да, получил наказание. И что его гнобить за это всю жизнь? Да, это вот остановитесь, это. остановитесь. Почему вы напали? А у меня деньги украл. Падение. Ну, Только встаньте, пожалуйста. пожалуйста. Я на тебя раз, не, не играл, он взял деньги украл. Письма Вот, блядь. Кто, пожалуйста, кто пожалуйста, ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой, пожалуйста, чтобы меня отволок? Потому что я права, дал человек. Оба лица раз. Оба лица уксени два. Встаньте, пожалуйста. <свист> Разошлись. ха Блядь. Без наручника болей. Медленно фигуешь. Давайте реально попробуем просто поиграть. Э. Словил на ошибки. Славил на ошибки за. Окей, Бля, хорошо. Будешь... У меня вопросик такой. То есть без каче я могу носить в руках на постоянке тайзер, да? да? Ага, ну все, буду знать, ребят. Спасибо. Вот я пойман на ошибки. Блять, ну вы ч... а, Я вижу, что он делает. Челы, которые заморачиваются там насчет каких-то экзеков, не знаю, инжектов, бля, я не шарю вообще в этом сленге нихуя. Короче, заморачиваться насчет читов, чтобы просто видеть, где кто находится, и чтобы убивать их там в голову, все патроны в одну точку. И люди по-настоящему с сильной аурой, которые просто заходят на один сервак, у них багается моделька дверей, и они видят через двери все, что происходит. Это люди с сильной аурой. Вот это люди по-настоящему сильной аурой с большой буквы. Ой, здрасте, я думал, тут закрыто. Нет, ну это нормально, ты просто по приколу ко мне забрался, да? В смысле забрался? Ну тут открыто везде, я думал, тут не жилое помещение. Ну блядь, если открыто, тут иначе что можно заходить. Шах, блядь, иди на оскорбление госсотрудника ну, я могу тебя оскорблять на моей собственности алё ага. нахуй пошел <пол>? черт тупой на моя собственность собственность на моей собственности оскорбление госа в тюрьма все нормально ]itched. закон города нарушен сука получай пизды Ш... и что это <prtop> <ml sk vole> Эй! -о -о! Да, я проветриться просто решил сорваться. Так э, суть такая, то, что меня с гранаты какой-то индивидуум э, убил. Он раскидывает гранаты прямо на входе у себя. Непонятно зачем, непонятно. А, еще раз можно повторить просто Меня слышно. убили из ну, гранаты меня взорвали, убили. Пологом, ага, логом, глянь. Степни того, Где? кто кидает, это было да, вот совсем. на въезде в город, дом напротив въезда в город. Это я я понял, кто это, но это, собственно, очень уважаемый человек, Котер наш. Возможно вы подумали, что сейчас будет какой-нибудь интересный хейтспич насчет того, какой же сервак говно, мол тут создатели могут нарушать правила, а кодер-то тем более, как он вообще посмел правила нарушить. Будучи создателем сервака, я вам могу ответственно заявить то, что это абсолютно нормальная практика для любого DarkRP сервера, в этом нет ничего постыдного, все-таки смиритесь, то что создатель это есть создатель, он может как закрыть сервак, как перезагрузить его, как добавить правила, так и удалить его. Вот вам пример нормальной неприятности косновенности администрации на каком либо драк сервере, не обязательно даже на этом, на серваке стоит громкий пак оружия, который нужно фиксить и чтобы его пофиксить нормально, нужно периодически на серваке проверять с людьми, громко ли или же тихо звучит какое-либо оружие на разном расстоянии, и естественно для этого придется стрелять, и это не будет нарушением нон рп, или же там интерпретация, то что вы раскрываете свою преступную деятельность, пользуетесь оружием или же какой-нибудь армит трп это не будет нарушением, чел, тест оружие, чтобы сделать сервак лучше. Что конкретно здесь тестили, я так и не понял. Я не вершитель судеб, чтобы просить наказывать или же снимать какого-нибудь кодера с какого-то сервака, поэтому просто условимся на том, что кодер тестил гранаты. Но у нас есть другие цели. долбоебы, которые рядом с кодером затесались, они без привилегий, у них нету таких разрешений, но они нарушают правила так же, как и он. Я спотли с шки захуярил, блять, первым. Да блин. Хватит, хватит подсасывать РПГшники, вы что, дебилы? Я такую веревку получу. уйди. Ну вот веревка и бою, и блять, этого пешенка. Блять, удобно. Да, давайте мы распиздим и на тачке увозём. Ры. Не, подожди, подожди. Ры. А можно как-то приделать седло к машине? Наряд сюда вызывай, наряд сюда вызывай. О, там наряд, там наряд, там наряд. Наряд! Наряд? наряд за... Дорога, я... я же просто стоял. Давай объясню ситуацию тебе сначала. Только не чекай, ничего. Я услышал разговор о нелегале сказал ближайшему сотруднику, чтобы он вызывал наряд вместе со мной. По поводу разговоров о нелегале надо было типа, проверить и все такое. Вот. И я стою просто у двери. Чел выскакивает с миниганом из-за баррикады своей и убивает меня. То есть ничего не началось Я еще? понял. короче, смотри, к этим лучше, в принципе, несуйся. У них рутка, которой разрешено нарушать правила и соблюдать их. и судокуратор Пешенко. К ним просто несуйся, они могут так делать. Они ему разрешили, можно так сказать. А где это написано? А, смотри, сейчас скажу. Сейчас скажу. Мне просто очень интересно, где это вообще обход тех правил есть. Вот, 1.2. Основатели проекта с рангом рут, а также глава наборного персонала с рангом Супер Адлин имеют право не соблюдать данные правила и выносить вердикт вне несоответствии с данными правилами. 1.2. Мне просто попроси тэпнуться, мне интересно, зачем меня убить. И правда, есть такое правило. Крутое. Привет, наверное. Да. Чё? я ему хотел сказать, что от тебя можно, но на тебя пожаловать. Привет. Говоришь, что типа еще ничего не началось. Меня Они убили, по получается. Я по стоял возле дома этого, и меня Смысле, там неган. типы говорят: вызывайте наряд, мы сейчас будем их рейдить, блять. Что мне стоять смотреть на них? Ну так, а он меня убил по логам? А, Или... Я тебя убил по логам, а, потому так... что ты сказал, вызывайте наряд. Я тебе ситуацию объяснил. А как ты понял, что это я, конкретно? по голосу узнал. Есть? Я ж ничего не говорил, да, даже да, я да, стоял да, молча нет. возле двери. Демонстрация есть, Коля? Да, да. Дед ТП, -э, все, все зовет. Друга, бля, пиздец. Сейчас сюда телепортируй, садим очень человечек. Еще ничего не начал, я сразу деду займ. Прифайру просто. Он а, просто да, мне к тебе курс заходить. Да, да, да, ко мне. А, хорошо. Ух. По поводу фрикела, да, тут, тут, тут не со ah, стук, Да, да, б, да, я не, я не пытался объяснить, нет. <б?​> нет. А, мы, короче, не госслужащие <з> на начали нас рейдить, выебываться, короче. Ну, <питры> <питры> <питры> <пит> <пит> мы сели в вчетвером, <пит> короче, в один проход зажимали, ты, скорее всего, просто проходил, Я включил демпу, вот, зык. смотри. ]ué. Сейчас, фарасек, короче, он говорит, что вы его убили в Вот, я тут вызываю. Вот, я тут вызываю, видишь, в чате пишу даже 911. и потом э, дальше посмотри. Так, смотри, Маринад, я посмотрел, по демке показано, что ты его убил, еще ничего не началось, он просто встал просто возле вашей двери, вы его начали расстреливаться в Меганах. Маринад, ай-яй-яй-яй-яй, какой плохой мальчик. Я больше так <связать> не буду, простите меня, пожалуйста, я буду в углу постою. По последние 15 минут подумается и плохим поведением, что нужно себя контролировать. Да, а можно, а можно, а можно выходиться, пожалуйста? Если Нет, наша там на же фрикил выходит у него. И толку, что там какой-то влиятельный человек тэпнулся, блять. Какой нахуй толк от этого? Он просто постоял, посмотрел, как его друга на пиздошили на 10 минут, или на сколько-то там, 15 за Жалко, я не вижу, что конкретно им по срокам выдают. А вот теперь ситуация такая, я просто стою посреди города и какой-то мудила просто подошел в спину и решил посмотреть сколько у меня денег всего имеется в кармане. Как я это понял по одному простому звуку, выкручивайте на всякие наушники на максимум, чтобы услышать его, потому что он не такой уж и громкий, но услышать его все же можно. То, что мои карманы обшарил какой-то дебил, это еще полбеды. Мудак из этой квартиры, где ребята типа думают, что они приблотненные и их везде все покроют, решил угрожать полицейскому оружием и нарушил тем самым Нон-РП. Чем не обыскиваешь? Кто играй склады Армении, да? Сюда, за мной. Не трогай его, слышишь? Угу. мусор. Сюда иди. Не трогай его эската. Починение. хочу арестовать человека угрожаю ему в наручниках когда он находится а что, я хорошо сейчас еще раз объясню я стою на улице меня подходит обыскивает карманы мои вип-мафия тут же она может так делать нет по сути по... Еще до того, как я встал на САФ, она так могла делать. Нет, я И имею в виду, жар, э, есть возможность такая у профессии, обыскать карманы. А карманы обыскать она может, да. А, все, Просто все, все. все, все. все, все. Значит, я не ошибся. Я э, Челика поймал за то, что он у меня в карманах шарится на улице. Я его бью тайзером и говорю ему, чтобы он прошел за мной к стене. Он стоит, не втыкает вообще, что происходит, типа. И не подчиняется моим требованиям. Я его в этот момент арестовываю. И пока я требую от него, чтобы он прошел за мной в наручниках, ко мне вот обращается чел. Сейчас скажу никакой. Я на вайбе. И прямо из окна, из окна дома через щелочку небольшую между пропом и картой стеной он угрожает мне мини то есть выставляет криминальную деятельность на показ. И пытается как-то, не знаю, заговорить со мной, типа, уйди от него мусор. Ну, провоцирует меня оскорблениями, непонятно зачем. По какой причине вы провоцируете госсотрудника? Мне угрожали ему оружием. Потому что он вязал нашего мафиозника. Мне это не понравилось. Вашего? Он с вашего и банды был? С вашей банды? Так насколько в хате прописано это видео, там у нас человек, сколько у нас там? Четверо. Но он с вашей банды? Конечно. Или нет? И как его знает? зовут? Как вы его назвали, собственно? Кеннеди, не Кеннеди. вообще, я сейчас крышу позову. Что? Ладно, не буду крышу звать. Какую крышу? Его не зовут, Кеннеди. Его зовут по-другому. Это не Кеннеди. Тут вы меня обманываете. Почему, собственно, раз уж вы не знаете человека, вы пытаетесь его как-то защищать, провоцировать госсотрудника, который его вяжет? На это наш полномочий. То есть вы сейчас прямо признаете, что вы нарушили правила НРП за то, что провоцировали госсотрудника без причины, пытаясь спасти человека, абсолютно вам незнакомого, так? Ты думаешь, я буду что-то отвергать, Лша? Я не похож на человека, что-то отвергать. Ну да, пан тебе точно не хочет получить, как и мне так собственно. Да. Итог такой, Додик, который кичил со своей якобы крышей, которая так к нему и не пришла, он ее так и не позвал, тоже выдал себе наказание за нарушение правила. Но и это, блять, не конец, представляете? Шиза крепчает, и они решили просто пойти и поебашиться в центре города, прямо возле мэрии. Просто так, говоря то, что это рейд, никому по факту этого не объявляя. А знаете, почему они нарушают правила вот настолько самозабвенно? Потому что у них есть крыша, о которой они уже два раза подряд рассказывают, но ничего, блядь, не происходит, никакой чел не приходит их не спасать, никакой Аркадий Паровозов, блядь, не решает их проблемы. А потому что у них нету волшебной привилегии, которая позволяет им игнорировать правила. Они такие же игроки, некоторые из них наборные администраторы, но да, у них нету игнора правил, как у создателя сервака. И получать они пиздюлей будут, ровно так же, как и обычные игроки, которых они за людей не считают, к сожалению. Далее, все важные и интересные моменты, на которые стоит обратить внимание и запомнить, я маркирую своей фирменной пометочкой. Смотрите внимательно. Просто лицензию получить. Иди отсюда. В смысле Почему? Иди отсюда. Я хочу лицензию получить. А мне бесплатно я отец дал лицензию. Я хочу лицензию получить. Можно или нет? Отказано. О, а, блядь. Отказано. Почему -то... Я здесь, главное, не отказано. Что за хуйня, ебаный в рот, ну почему это? Понимаю, я пытаюсь поиграть, я бегаю, наблюдаю за ситуациями иногда. Я просто, ну, пытаюсь в какую-то интересную ситуацию... А, привет, Привет, у меня жалоба на того, кто меня убил только что. Мне интересно, за что меня убили. Ну, просто вот, я не вижу ни объявления войны, ничего вообще. То есть вообще ничего. Так, здравствуй, Жалба за у нас ну, был рейд, мэри, рейд, мэри. Рейд, мэри. рейд Мэри. а рейд, подожди, рейд. а там это... да. есть же объявление там какое-то. Нет, это покушение. Покушение на мэри. У нас четверо было. Мы, ну, деда был, то есть. Я и там еще двое внизу были. То есть, мы Москве еще были, а там двое внизу. Ну, ты понимаешь, рубишь супрекушение надо писать ОД рекламу. Да нахуй нужен правильно. Покушение. Не знаю, может там другие написали. Нет, я не вижу в чате, чтобы кто-то вообще хотя бы что-то написал, поэтому это фрикил, наверное. Да, действительно в чате нет Ну все. Да, да, да, Прощение интересует, это... хули, писать. Нет, наказывает. Спасибо. Ну хотя бы так, бля, ну это просто пиздец. Ты бегаешь, тебя убивает э, Челик какой-то из своры другого Челика, который может нарушать бесприкладно правила. Знаете, почему это хорошо? <смех> Где наш правитель? А я и так, блядь. Он что любил сервера? В смысле? Кто то не убил мэра? Потому что я в Джаггер... Джаггернаута стрелял, а не в мэра. Забываем. А <свят> я вообще стрелял. Так с фамосом это такое омно, то, что вы это делаете? <свят> да у меня почему-то Фамос пропал, блядь. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> я так орию с этого крышу позову. Ну, блядь, позовешь ты, и что? И что? И что? что дальше? Что это поменяет? То, что, ты, ну, нарушение перестанет быть нарушением? На что они надеются, когда это говорят, блядь? Что вы тут делаете? Встаньте лицом к стене. Это мой дом. А что вы же делаете? Лицом к стене, встаньте вы не видите посмотрите лицом к стене, встаньте туда ну объясните мне в чем в чем армия ТРП НРП ну, я и оружием угрожаю говорю встать лицом к стене потому что комендантский час ты начинаешь мне что-то объяснять то что меня не интересует начинаешь от меня убегать под как раз таки оружием которое на тебя наставил и убегаешь, передо мной закрываешь дверь, пытаешься. Достаешь оружие в ответ, и пытаешься что-то противопоставить. Ты мне вроде бы не говорил становиться лицом к стене, насколько я помню. Не говорил? Ну, насколько я помню, нет. А почему ты тогда убегал? Ну, а Мне нужен четкий. Почему-то тогда убегал. Ну, а темка есть? Вы смотрели? Туда, да. Вы там смотрели? А вот почему не ты не убегал? И я тебе показал то, что это мой дом, и то, что я тут нахожусь. Чтобы ты посмотрел на дверь. Я не убегал от тебя. Но ты утверждаешь, что я тебе не говорил лицом к стене, с чего такая реакция, что ты достаешь оружие. Я утверждаю, миром. я говорю, что я такого не помню. Ну, это было меньше минуты назад. Сложно не запомнить. Но у меня плохая память: соболезную. Это. Считается обманом или вводом заблуждения, потому что то, что было на неудавшемся рейде ситуацию, которую ты на прошлой жалобе разбирал, он прекрасно помнит, кто там вроде бы уже отлетел первый из их сквада, кто последний, и так далее. Че ты про что говоришь? Да смысл тебе сейчас рассказывать ты потом забудешь через 5 секунд. Ну вот смотри, ситуация такая, то что ага. чел пытается ввести в заблуждение, ага. якобы он не помнит ситуацию, он нарушил нон-РП и эфир-РП. Покажи, я То есть, Подождите, стоп. Подождите. То есть вы отрицаете свою нон-РП и эфир-РП? Коля, расскажите, пожалуйста, с самого начала. В общем, комендантский час, я захожу на открытый балкон, где он как раз таки обитает Я начинаю спрашивать Что он тут делает И прошу его встать лицом к стене Он начинает говорить о том Что это его дом Бежит к двери Закрывает ее передо мной Достает оружие Я открываю, убиваю его Потому что это уже угроза жизни сотруднику Вот я... Здесь я вижу лично Фир РП и нон РП, Подаю жалобу и он на жалобе говорит, что он не помнит такого, что я ему говорил. Не помнит. Не помнит да. да. То, что я ему говорил лицом к стене встать, ну и все в таком духе. Он помнит только то, что он хотел показать мне, а, то, что это его как раз таки купленная дверь, а зачем тогда доставать оружие, чтобы меня убить, непонятно, если я не говорил ему, как он типа помнит лицом к стене и так далее. Вот. Причем ну, вот это, угу. не помню, считается водом заблуждения, потому что то, что было на прошлой жалобе с тем же самым админом, ну, только который вылетел. Он помнил абсолютно почти все, что происходило на рейде, и обсуждал это со своим другом. Поэтому не помню, не считается Это опасно. Так, то есть, вы и нет... То есть, если вы судите по вашему ответу, что вы не отрицаете, что вы нарушили нон-РП и ФРФ, то есть, вы признаете. То есть, вы сначала говорите, что не помните, потом говорите, что... Ну, я помню, что я убегал. А, хорошо. А зачем ты тогда Но достал? я говорю же? то, что... Я говорю то, что я убегал, потому что, ой, не ну, ублять. Я помню то, что я убегал, когда он наводил на меня оружие, и это да, это нарушение правил РП. А то, что он говорил стать, я говорю именно про то, что он говорил мне стать лицом к стене. Я мы говорим именно про это. Я не помню этого, что он мне говорил стать лицом к стене. Я, с... я снимал. Потому что на одной демонстрации можно увидеть, что расстояние может быть Нет, я стоял большим, вблизи. чтобы. Нет, смотри, вот он стоит тут, ну, допустим, вот это вот на крыше возле мэрии. Он стоит тут, он мне говорит, типа, что вы тут типа делаете? Говорит, я говорю, это мой дом. И говорю, типа, идем посмотрим вот так. Забегаю в дверь, закрываю дверь, достаю оружие, а он открывает дверь, я пытаюсь его убить. Ладно, мне достало эту хуйню слушать. Пойдем в дискорд, я тебе покажу. Согласен, в подарке я более быстро сориентируюсь. Собственно, пойдем Всё, Всё я понимаете. сейчас включаю демку. Вы да, немножко, конечно, пролагивайте. Ну, ничего. Да, там возможно... наркотики. Завтра потому что зачем можно было. нужно было доставать оружие. Да, и не вот понимаю. заблуждение насчет не помню, потому что вот несколько минут, может быть, назад. Он помнил, что происходило на неудавшемся рейде. Который... Ага. То есть на неудавшемся рейде. Он это. Можно это показать, что неудавшийся рейд? Это сейчас. Я найду, найду, найду, Это то, что они хотели сделать рейд. Там меня дальше убили, смотрите. <связь> <связь> <связь> Да, вот. Да. И дальше мы возвращаемся к тому, что он помнит, что там был. Потому что я в джаггернаута Джек... стрелял, а да. Это разговор о той ситуации, что я сейчас показал. А можно показать промежуток между этими двумя ситуациями просто? По времени? Три с половиной минуты. Вот ну да, вот три с половиной минуты, но при этом вот промежуток между жалобой и этой ситуацией. Этой ситуации ну, гораздо меньше. Намного меньше, Собственно. вот, смотрите, вот эта ситуация, и вот он промежуток, и что вот я уже здесь на жалобе, то есть да. что -то минута даже, меньше, минуты. да я, я слышал, что он говорил, что он не помнит, и понимаю, что там мало времени прошло, 15 секунд, мое Йо. дело показать, твое я дело да. решить, я Хотя вижу я думал, тут два заблуждения, ведь заблуждения у него подожди, есть? я у вас вижу тут нон-рп, фир-рп, и а, под заблуждением на демонстрации экрана было видно, что, собственно, вы помните ситуацию где вы рейдили мэра и через с половиной минуты вы все еще ее помните а тут через меньше чем минуту даже вы 16 секунд про... про ту ситуацию да, собственно. У Забыл, вас, я вижу, заблуждение кусок гандона администрация плюс, очень, обман плюс э, нонрп и я уточнял то что я не помню именно этот момент вы не помните? хорошо окей я буду писать жалобу на форум ну окей блокируй меня без проблем пишите Валерия, напишу. Пишите и что? жалобу. Что ты, что ты напишешь, Валерия? Собственно. Меня запиздошили в бан за обман заслуженный. И, и что? Что за, что за маты на разборках? Могу mm -hmm. позволить себе. Собственно, у вас обман администрация. Я вас баню на день и 30 минут. Удачи, отдохните. Немножечко этот ступите. А да, все равно разбанят. Успокойтесь. Идите на улицу. Ну и потрогайте. опять улетишь. Ничего страшного. Спасибо большое, Николай. Чел жидкого, сука, напустил в штаны. Э, я Валерий напишу. А, напишу да, Валерий, я, меня не разбанят. Не Нахуй иди, я еще раз могу зайти также нарушение у тебя найти. Не только у тебя.